Это не глупости, это большинство так думают. И моя задача через эти видео пробудить всех одним разом. Я хочу, чтобы вы сами в себе разобрались. Сами себе позадавали вопросы. Не у меня ты спрашивала, как к вам ко всем обращаться. А сама определила, как к нам ко всем обращаться. Сама. Это только программы и роботы не могут сами себя перепрограммировать. Их может только программист перепрограммировать. А ты можешь. Ты сама можешь вернуть себя в другое русло. Сама. Самообразованием заняться. А ты как хотела. У тебя пляпы готовы? Да. Сложные воробьи повылетали, а слов нету. А образы наложены. Похожие реквизиты, но на самом деле они кардинально различаются. Например, дата рождения. Никто никогда не говорит, приходите ко мне на дату рождения. Опять все слеплено в единый комок. Взяли глину черную и белую, и вот так вот слепили, получилось серое. Вот этот ты. Вот твой самый главный этап. Не пройденный. Абсолютно. Дать понять, что за персоной стоит живой человек. Расписаться определенным образом. У него знаний не было. Он не самоопределился. Он не растождествил Важно, что не знают, не знают. Главное, чтобы вы это осознавали. Забудьте про них. Твоя ошибка в том, что ты пытаешься разобраться в них, но не в себе. Ты видишь, ты в себе не разобралась, а тебя интересует, кто здесь собрался. Так я о том же, здесь весь На тебя невозможно протокол составить. На тебя идет атака, а ты ничего не делаешь. Ты даже щит не выставляешь. Дата рождения указано. все, раз пробили, похоже, вот, точно она, все, форма 1П, поехал. А четверых не смогли определить, и о их отпустили. Но у тебя есть прогресс, ты уже говоришь, персональные данные. Народ-то созрел, но не дозрел. Путь ясен. Раз Растаж действийца. Это первое, на чем всем вам нужно трудиться. Он мне специально провоцирует. Антон Николаевич, так ты что ты морешь? Он в сумке лежит. Как ты можешь оживиться, если ты помирать собралась? Атмосфера другая. Образы отрицательные не витают в воздухе, в эфире. Никто тебя не обманывал. Это был необходимый жизненный опыт. Знания даются через прошение «Я». Ответ придет рано или поздно. Все знать не обязательно. Важно знать ключевые моменты. Делать ничего не надо. Не надо вытащить не надо ничего переворачивать, не надо себя перепрограммировать, надо осознать. Это намного проще. Главная задача – растаж действийца.